сегодня у нас в работе volkswagen Jetta 2008 год мало такие проблемы встречаются но вот сегодня первый раз когда он частично поворачивается и даже до стартера не доходит и а ключ вытаскивать можно всегда да только первое второе до да, вставляется положение поворачивается и все, и больше не в общем, вот такой вот замочек частично мы уже демонтаж сделали. Выглядит, кто не видел, внутри вот так он снизу. Сейчас будем снимать, разбирать, чинить и ставить на место. Замок разобранный не на столе, ну, в принципе, у меня мастерская вот рядом, поэтому я разбираю как хочу. Поэтому разобрали, делаем. Сейчас будем ставить на место volkswagen Джета, вот у нас 2008 год закончили мы ремонт замка вставляем ключик легонько поворачиваем такая у нас гирлянда на панели прибора ну, все. руль пройдет чуть-чуть клиент проедется бензин если заправить тоже пройдет И все сейчас будем собирать покажу как собранное все выглядит Закончен ремонт замка зажигания, все собрано, сверху тоже собрано, заводится вот так, все легко, все крутится, все работает.